Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, где я покупаю косметику Cruelty Free, а также как я узнаю и где беру информацию о том, тестирует ли бренд или компания свою продукцию на животных. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь и смотрите. Кто здесь новенький, меня зовут Анет и добро пожаловать на мой канал. Если вам нравится видео о косметике, не тестированной на животных, и вы хотите их больше увидеть, то не забудьте подписаться, а также нажимайте на колокольчик внизу. Для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео, а именно дважды в неделю. Я сразу бы хотела убрать все вопросы, которые могут возникнуть на тему того, почему я сегодня без макияжа. Об этом вы узнаете в моем следующем видео. Но да, сейчас вам придется смотреть на мое ненакрашенное лицо. И сразу очень важная информация. На моей инстаграм-странице вот здесь вот я добавлю информацию. Pink Lamanad, нижнее подчеркивание. Сегодня стартовал огромный giveaway, розыгрыш с косметикой NYX. Мы объединились с девчонками и выпускницами Nix Beauty Blogging Academy и, собственно, с самим брендом, чтобы разыграть три коробки с косметикой Nix каждая на сумму около 3000 гривен. Там просто огромный розыгрыш, супер-мега-крутые подарки. Поэтому, если вы из Украины, то я рекомендую вам обязательно это посмотреть и поучаствовать. Может, победителем будете именно вы. Итак, давайте переходить к видео. Как же, собственно, я ищу информацию о в политике бренда касательно тестов на животных очередь самое простое — это посмотреть на упаковку. На некоторых брендах появляются либо вот такие вот значки, я здесь где-то их добавлю, либо надпись «Не тестировано на животных». Но на самом деле эти значки и надписи не всегда правдивы, но как бы это такой самый простой шаг. Второй по простоте способ — это на самом деле просто загуглить. Я гуглю эту всю информацию на английском языке, то есть все, что вам нужно написать из названия бренда — Free. И чаще всего в самом верху, как бы, результатов вашего поискового запроса Google выдаст вот такой вот маленький абзац, где в большинстве случаев есть информация о том, тестирует бренд, продукцию на животных или не тестирует. Можете забить этот переводчик, если вы не говорите по-английски и как бы прочитать. Третий способ это посмотреть, если этот бренд в списке организаций PETA расшифровывается как People for Ethical Treatment of Animals, люди за этичное обращение с животными. Я добавлю в описание ссылку. Вот так вот выглядит их сайт. Там Практически есть все бренды, которые не тестируют на животных, либо тестируют на животных, у них есть несколько списков, я тоже добавлю ссылки внизу, чтобы вы могли их посмотреть. Сайт также на английском, но также если кто-то из вас пользуется браузером от Google, там есть опция перевести весь сайт, поэтому я не думаю, что это должно быть проблемой. Четвертый вариант это посмотреть информацию на сайте самого бренда. Внизу сайта чаще всего есть такая надпись FAQ, Frequently Asked Questions, часто задаваемые вопросы. В этой секции может быть вопрос о том, тестирует ли бренд продукцию на животных и ответ на этот вопрос. Поэтому это вот такой вот четвертый способ. Если не один из них не работает, то есть нет на упаковке никакого обозначения. По вашему Google поисковому запросу вы не нашли ответа на вопрос касательно политики этого бренда относительно тестов на животных. Если у них на сайте нет информации и этого бренда нет в списке пэта, вам остается пятый вариант, это написать самому бренду напрямую, что я тоже иногда делаю, прежде чем говорить о каком-то продукте на своем канале, я стараюсь убедиться касательно политики этого бренда относительно тестов на животных, и иногда я тоже не нахожу ответа посредством вот этих четырех способов, и обращаюсь к пятому, отправляю бренду вот такой вот имейл, я где-то на экране покажу этот шаблон, который я обычно отправляю, и только после того, как я получаю четкий ответ от бренда, я могу либо Говорить, либо мне говорить об их продукции на моем канале и в профиле в Instagram. Где я покупаю продукцию? Чаще всего я либо заказываю ее напрямую со штатов, как, допустим, бренд ColorPop или магазин ShopmessA. Они доставляют напрямую в Украину, и у них на сайте четко указана информация о том, что они не тестируют свою продукцию на животных. Что касается украинских брендов, то чаще всего я все-таки либо ищу информацию у них на сайте, либо я пишу имейл брендам. И все-таки да, я предпочитаю покупать продукцию на сайтах этих брендов, потому что так я минимизирую возможность получения подделки. Некоторые бренды, которые я знаю, что не тестируют продукцию на животных и продаются в каких-то сетевых таких магазинах, я покупаю в Космо, как, к примеру, Essence, но перед этим я уже провела небольшое исследование и просто уже знаю, что этот бренд Cruelty Free. Поэтому я покупаю его, как бы, в сети Космо. Ну, вот, как бы, такие пять способов о которых я вам рассказала, откуда я беру эту информацию. И если вы хотите узнать о моих любимых cruelty-free брендах косметики, то ставьте этому видео лайк, и я обязательно вам расскажу в одном из следующих видео. И сегодня я хотела бы передать привет сразу двум моим подписчикам, потому что в одном из предыдущих видео я никому не передавала привет. Сегодня я хотела бы передать привет Ане Котовой и Катрин Миг. Спасибо вам большое, что смотрите мои видео. Это невероятно круто, что вы также просто тестирования на животных. Спасибо вам большое за то, что оставили свои комментарии. И если вы хотите, чтобы в следующем видео я передала привет именно вам, то не забывайте оставлять комментарии под этим видео. Спасибо вам огромное за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал. Я заливаю видео дважды в неделю. И до встречи в следующий раз. Пока!